Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Plastic Finance. Итак, основная миссия данной компании – это продвигать и круговую экономику, совершенствуя систему переработки отходов. Пластик Finance фокусируется на переработке пластмасса за счет повышения производительности сборщиков отходов. Компания не разрушает цепочку создания стоимости отходов, вместо этого она добавляет ценность в цепочку создания стоимости, чтобы принести пользу всем сторонам. Кроме того, компания поддерживает программу пересадки деревьев для декарбонизации раз, загрязнения co 2 что еще больше укрепляет уверенность, приверженность циркулирующей экономики. Пластик расширяет возможности сообщества отходов, чтобы они имели более высокий социальный статус в обществе. Пластиковое финансирование направлено на то, чтобы дать возможность суще... сообществам отходов. Компания ориентируется на деятельности, которая повысит их самооценку, повысит их продуктивность и благосостояние. Также она демонстрирует доступ к инвестициям ACG. Компания усилия по обогащению системы рециркуляции и расширению возможностей сообщества отходов могут быть поддержаны и расширены с помощью инвестиционных сообществ. С помощью DATS и DEFI она демократизирует доступ для всех желающих принять участие в глобальной миссии по переработке отходов и расширению их возможностей. Совсем скоро уже появится приложение для Android и App Store то довольно-таки хорошо данная компания продлила белый список, чтобы как можно больше людей заинтересованных могли принять участие в продаже данных токенов. Давайте немного поговорим о самой экономике данного проекта. Тикер данного токена называется PLUS. Построен он на сети Binance Smart Chain BIP20. На сайте опубликован адрес контракта и адрес продажи токенов. Общее количество токенов составляет 23 миллиона 900 тысяч токенов класс Из них 1% выделено, airdrop, выделено на AerDrop, 5% выделено на 2LB Provision, 6% выделено на Community Development, 8% на DABS, 6% на адвизоров, 19% в команде. 31% выделено на Angels Investors, 8% выделено на приватные продажи, также 8% на Presale, 8% на публичные продажи. На сайте мы можем видеть, наблюдать и график событий генерации токенов и также опубликована дорожная карта, где мы можем видеть все будущие планы компании и ее развитие и следить за этим. Немаловажным является документ White Paper по которому технологии блокчейн и стабильные монеты могут сыграть большую роль в стимулировании каждого домохозяйства и МРФ к упорядочению финансирования индустрии переработки пластмасс. Мы можем перейти в данный документ и более расширно ознакомиться, как будет производиться все, как будет развиваться. И также можем изучить и команду, которая стоит за данной компании. Все это переходим на сайт